Я тебя спас, и в благородство играть не буду. Выполнишь для меня пару заданий, и мы в расчете. Заодно посмотрим, как быстро у тебя башка после амнезии. Короче, меченый, я тебя спас, и в благородство Выполнишь для меня пару заданий... Большой ход постарайся. Полина, Вали, на Вали, не теряй задание. время, не теряй время. Вали, на задание.